Здравствуйте, уважаемые партнеры, коллеги. Так меня слышно, дайте обратную связь. Всем доброго утра, доброго дня. Итак, по работе, по нашему движению, что мы делаем? Значит, сегодня мы очень активно начали подключать, ну, не сегодня, а вообще, да, на сегодня мы сделали на это акцент, э, имиджевые магазины, брендовые магазины. То есть э, в интернет-магазинах сейчас у нас добавляются популярные магазины. Э, вчера добавили Ашан, вот вы все это должны были увидеть, э, сбрасываю информацию. Далее Адидас, Рибак, магазины брендовой одежды, то есть все это есть. У нас к вам большая просьба, совершайте ритуаль, да, вот Евгений Валерьевич подсказывает, это все есть. То есть у нас все бренды, они по факту есть. То есть многие из этих магазинов находились, ну, где-то низко, да, то есть вы их просто-напросто не находили, не искали, вот, мы их просто-напросто сейчас подняли, да, и выстроили сверху. Раньше у нас по популярности магазины, да, то есть по популярности именно как вы используете эти магазины. Если вы паете постоянно в магазине в каком-то, да, он у нас выходил наверх, сейчас мы целенаправленно поднимаем имиджевые магазины, то есть мы их показываем. Для того, чтобы они у нас были и далее, большая просьба совершать в них покупки, рекомендовать покупки в них всем вашим друзьям, всем партнерам через нашу платформу, потому что у нас... Отключаются некоторые магазины ввиду того, что мы просто-напросто там не покупаем. Магазин, он, магазины сами мониторят те площадки, на которых они размещены. То есть смотрят два фактора отключения. Если есть несоответствие, например, какое-то, мы не ту картинку разместили, да, например, они продают трико, а мы разместили запчасть. То есть все, магазин, соответственно, с нашей платформы уходит. Но здесь уже наша вина, наша недоработка. Как, то есть менеджер, персонала да, неправильно завели, неправильно оформили. Или скидку неверно указали а второй момент когда они отключаются это как раз таки низкое потребление то есть и лимита по потреблению нет то есть я звонил узнавал да вот во все основные интернет-магазины сделал то сегодня по потребления лимита нет есть регулярность такое понятие если вот сейчас Новый год у нас да под Новый год мы разово много закажем а потом в течение двух месяцев ни одного заказа не будет. Интернет-магазин отключится, э, то есть каким образом? Он просто зайдет в нашу платформу, посмотрит интернет-клас, да, вот он, э, то есть какие магазины здесь есть, и они посмотрят, что да, вот мы один раз много купили, больше не покупаем, все, он уйдет. То есть, мы попадем, мне, мне как бы банки уходят в черный список, да, на какое-то время. Вот у них есть такой банк, мы уйдем туда на, на пазух лет. То есть не сможем возобновить с ним отношения. Поэтому регулярное потребление в интернет-магазинах. Это направлять туда потребителя Это два магазина подключаемые, популярные, хорошие. Прежде чем задавать вопросы, как этот либо тот интернет-магазин, то есть мне люди пишут, где там 2000 городов, да все написано, вся информация, все условия покупок, все есть в самих интернет-магазинах. Вы просто зайдите и прочитайте один раз. Там есть телефон горячей линии. Если вы позвоните, вам дадут развернутый ответ на все ваши вопросы. На самом деле, очень выгодно там покупать. То есть, сейчас вопрос, пожалуйста, Доставка производится из России, это не из Китая ждать там, 60 дней, 40 да, Из России моментально вот уже неделю все придет, там, все заберете там, чуть ли не сегодня. Вот. А к Новому году готовитесь максимально, сейчас совершайте покупки на этих платформах. То есть вот, призываю для того, чтобы сохранить, повысить свой статус, имиджевость нашу. Да? Говорите об, всем о том, что да, у нас есть имиджевые магазины, то есть и Рибок и, и так далее, все это есть у нас. Вот. Остальные магазины выделяем, которых нет, да, сейчас смотрим, проводим переговоры, то есть размещаем их, все целенаправленно действуем в этом направлении. Второй момент, по программе, по этим магазинам, я думаю, все понятно, по программе «Автобонус». Сейчас активно подключаем, получается, мы и самих предпринимателей, но Юрий Николаевич Колпаков, здесь вчера мы с ним созванивались, сегодня также... То есть договорился с одним из производителей, да, как раз таки, и подключил его к автобонусу. То есть совсем просто-напросто перевернул э, саму э, идею, да, и сделал еще как бы усилил, сделал еще более выгоднее. Вот, э, он похоже скажет, если у него получится, завтра у нас будет вебинар по э, автобонус по программе. Вот, и если у него получится, то он на этот вебинар как раз таки придет сам и приведет того предпринимателя, которого он подключил к этой системе, э, который уже расскажет о перспективе. Да, и э, вообще в способе подключения как раз-таки производителей непосредственно, которые делают для предпринимателей, которых мы подключаем. То есть вот в этом ракурсе тоже можно думать. Идея классная, идея хорошая, я его там, категорически поддерживаю. Вот, поэтому всем, кому интересна данная программа, завтра быть на вебинаре 8 часов по москве всех организаторов окис опять же вы увидите что кэшбэки акис пошли и больше и регулярнее ввиду того что мы заводим сейчас всех АКИСов в программу автобонус у всех организаторов стоит эта программа на iPhone приложение автобонус выйдет я думаю уже к середине следующей недели она появится сегодня я уже списывался Вот все у нас будет работать по мобильной связи Много вопросов также по кэшбэку Сейчас мы ждем оплату Много вот тоже В чатах спрашивают люди Мне у Галины меня спрашивают Значит Буквально на этой неделе подойдет оплата От обоих операторов И мы начислим кэшбэку Вот в этом месяце да Кэшбэк задержали буквально Дни на 5-6 на Но это не по нашей вине Дело в том, что когда подключаете э, партнеров, когда реализуете сим-карты, да, многие партнеры, э, ну, не совсем корректно, да, некоторые реализации проходят со стороны агентов, да, э, и, либо многие партнеры не своевременно вносят оплату. Да, но в любом случае, весь этот поток попадает в единый список. Здесь нужно как раз таки правильно подключать, правильно рассказывать о сим-картах, о корпоративной связи, то есть о выгодах и о правильности пользования. Опять же, э, я прихожу к тому, к чему шел, к разделу обучения. Вот. Сначала получаете информацию там, по любому проекту, хоть это мобильная связь, хоть это э, программа лояльности «Автобонус», хоть это взаимодействие с поставщиками по заведения в дисконтную систему. Да? То есть любое направление требует первоначальной сборной информации, обучения. Вот. А проблема в чем? Многие хватаются за направление и просто-напросто, не изучив его, начинают э, действовать, э, зная какие-то вершки, да, то есть не, не, э, э, в корень не зря да, то есть обучение не проходит, все сразу пошли и делают. Э, категорически неправильно, вот я не говорю, что это все делают, да, но э, зачастую такие люди просто-напросто тормозят немножко систему, и нам приходится э, работать, э, исправляя ошибки какие-то да, пробелы заполняя да, то есть мы время тратим а, не на развитие, а да, на устранение ошибок которые в принципе а, могли исключить если люди своевременно прошли обучение и начали действовать вот, я всех призываю пройти обучение у нас много интересных направлений у нас можно и пользоваться, покупать у нас можно и подключать поставщиков можно а, получать кэшбэк а, и с мобильной связи, да, и с естественного потребления поэтому все делается для, для того, чтобы а, наша а корпорация росла для того, чтобы мы получили максимальные выгоды, максимальные кэшбэки от присутствия от действия на нашей платформе. У меня все, передаю слово следующему спикеру.